Одна из таких же идей – это фонд интернет-компании, акции, интернет-компании Китая. Да, безусловно, надо сказать, и прошлые, предыдущие, которые я показал, BDX и Kweb, вот эти ETF, они, несмотря на то, что там по 55-51 акция, вот в этом 51, мы их уже относим к по рыночному риску к инструментам агрессивным. Если, например, тот же ETF на S&P 500 умеренный риск имеет, потому что вот здесь это одна страна, предыдущий был глобальный, там акции разных компаний с разных стран, золотодобытчиков, но один сектор. А здесь и один сектор, и одна страна, и страна-то с хитринкой, скажем, да, под названием Китай. Крупнейшие, видите сами, там да, Центр, Alibaba, GD, то есть известная, которая на слуху, то есть это компании, которые не просто там стартапы, они давно, в общем-то, свой бизнес уже развили, зарекомендовали, знают, как на нем зарабатывать деньги, воплощают это в жизнь, но вопрос там правительства, да, китайского регулятора. На что я хочу обратить внимание, только с начала этого года, в феврале, 16 февраля, этот ETF вырос уже был на 35%, вот в этой точке, я вот видите, линию был поставил, то есть плюс 34,82, одна акция стоила 103 доллара, но чтобы вы понимали, соизмеряли волатильность и понимали, может ли это иметь место в вашем портфеле, со 103 долларов на текущий момент он упал на 50, еще недавно было значительно меньше. Мы начали покупать, я себе покупал в июле, в июле-августе с клиентами покупали, но на небольшую долю, повторюсь. Нужно ли это вам? Это вопрос. Это вот как раз-таки вот та самая фаза роста, когда мы ищем, а как бы ну, нашу доходность чуть-чуть там поувеличить. По да? И это не значит, что он отсюда только вверх пойдет. Никто не знает будущего, чем это все закончится. Но чтобы вы посмотрели на цену, стоило 103 за акцию, а сейчас стоит 50. Вот такое падение, но как бы привлекает внимание. Очень хочется э, рассчитывать, что там не будет полного краха. И даже со всеми этими предложениями китайского правительства, там, да, джабума, по 15 миллиардов поделиться, то есть там за равенство, то есть чтобы и э, бедные китайцы тоже почувствовали какой-то плюс капитализма. Ну, это я про регулирование. Так или иначе, показать хотел, что такие э, активы есть, и их найти можно.